Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный классный анекдот. Я надеюсь вам понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем приятного просмотра! Сидят в крутом Нью-Йоркском стрип-баре три мужика. Доктор, адвокат и банкир. Вдруг неожиданно к ихнему столику подходит стриптизерша. Ну, значит, и начинает там по-всякому, и так, и сяк. Разворачивается к ним попка и начинает крутить. Доктор так на это все смотрит, смотрит. Достает из кармана 10 долларов, послюнявил язычком и прилепил на одну ягодицу. Ну, так со стороны смотрит адвокат. Ох, и так, и всякой и манится, и колица тоже не растерялся, достает из кармана 50 долларов, послюнял и прилепил на вторую ягодицу. Ну так подумал, подумал банкир, посмотрел на это все, достал из кармана кредитную карту, провел этой девушке между ягодиц, забрал 60 долларов и ушел домой. Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца Оставляйте свои комментарии Всем пока-пока